А вот это... Ну, то есть, потом с... лоскут на него ложится, и ничего страшного. А ну, лоскут не ложится на него, он, он, мы восстанавливаем до цементной малевой границы только. А там если ну, если образие уже как бы... Нет. Ну, вот для этого мы используем пластический материал, в данном случае аутотрансплантат. Ал... А то есть, если аутотрансплантат на него... На кого? Ну, на образие. Да, да, так он для этого используется, чтобы не было там вот этого пустого пространства. Вот это результат после снятия швов и через год. Вот Потом подшивание... Видите, да, какой объем... Большой Кто? Объем кертинизированной висны. Нет, мы сейчас говорим, это результат операции, через год. Дефект у нас находится вот в пределах цементной эмалевой границы. Это не запломбированный, здесь нет адонтопластика, она отказалась закрывать. Это дефект, пленовидный на эмали, в пределах эмали. А рецессия устранена здесь сто процентов. Здесь даже видно очень хорошо. Вот видите шейка, вот ее граница. А этот дефект тот, который был. А здесь, посмотрите, какой объем прикрепленной десны. А для чего делать с тобой А шейку закрыть. А дальше. Это пациентка, это мо горе. Она Я не хочет имплантаты ей. Да, и с ней можно было еще больше, но, мне кажется, тоже можно, выиграли. можно, можно, не, ну у нее и так хороший результат, она уже сейчас закончит рожать всех своих детей. И на самом деле есть еще очень хотелось бы с ней еще заняться, потому что у нее второй, третий сегмент там плачет и там очень большие рецессии. Просто мы начали с этого, она вообще пришла с таким недоверием, что это вообще невозможно. Мы начали, и она у меня вот все, как бы, она выпала. Зуб надо закрыть коронкой уже просто, этот восстановить адентию. Это резорцин, резорцин, Восстановить адентию, у нее с другой стороны, там шестого зуба, по-моему, первого маляра не хватает. То есть ей там заниматься и заниматься, но она вот пока занята детьми еще, к сожалению. А на, это? на это она сама была мотивирована, она говорит, он некрасивый. Не, ну она на самом деле хот хотела вообще как бы всем заняться, но так получилось, что... Может быть она захотела посмотреть одиночный, самый, но он самый сложный у нее, потому что это третий класс, и рядом с, нету зуба, да, это самая сложная работа в ее полости рта, потому что здесь очень много нюансов. Здесь пришлось, вот как мы сейчас наделали на биологическом модели, создавать этот искусственный сосочек, к нему подшиваться, почему я сказала, что здесь именно вот этот выбор трапецевидных хирургических сосочков для того, чтобы расширить да, вот этот вот контакт, чтобы был больше, чтобы было за что вообще шить, потому что у нее такая тонкая слизистая была, что она вот вся в руках просто ползет под пинцетом. Поэтому ну, да, здесь было принято, но она вот на все такая довольная, ну не знаю, пока собирается, наверное, что-то заняться своим ртом, но придет, наверное, время у Встретимся, значит, через пять лет посмотрим. Жи... Нет. Разные жизненные бывают просто ситуации. Деньги как-то какие-то. Видите, тут кризисы на кризисах были, всякие дефолты и так далее. Ну что, теперь мы переходим к множественным рецессиям. Как мы поступим? У меня есть к вам предложение. Мы сейчас отработаем методику ротированного лоскута в языке или санктис, а потом сделаем на биологической модели и забор трансплантата, и ротированный лоскут. Или мы сейчас заберем трансплантат? Я просто посмотрела, что большинство работает трансплантатом. Я думаю, что это... Да. Это просто более удобно технически, мне кажется, Какая существует проблема помимо одиночных рецессий? Это генерализованная атрофия слизистой, которая приводит к образованию множественных рецессий у пациентов. Почему-то в последнее время ее распространенность все больше увеличивается. Я не могу сказать, что это с какой-то гиперчисткой зубов, с чем в связи это связано. Но еще, конечно... Да простят меня мои коллеги-ортодонты. Расширение ортодонтических показаний для лечения привело к не, вообще неконтролируемому рынку множественных рецессий после ортодонтического лечения. Потому что, конечно, это осложнение ортодонтического лечения, но вот появление условных пародонтологических брекет систем которые якобы э, мягкие и не наносят никакого вреда. Нет, Деймонд. она же считается это парадонтологическая система. У нас в городе есть очень хороший доктор-ортодонт Быкова э, Евгения, На кандидат наук. Она ведет курс по, для ортодонтов и пародонтологов, когда решаются вопросы о том, как быть, что делать. Он больше для ортодонтов, потому что они, конечно, там обсуждают... А там особенность вот в чем там при... Они рассказывают о том, как должен взаимодействовать пародонтолог и ортодонт. Я, честно говоря, ходила на второй день, потому что первый день был чисто ортодонтический. Я просто не, не, не знаю, о чем там была речь. Но я знаю, что там только ортодонтия была. А второй день, вот они говорят о том, как готовить пациентов, что с ними делать, или уже постфактум устранять эти рецессии. Я работаю и так, и так. Но, естественно, мне уже многие просто пациенты приходят с этими пост... По факту. Тот, кто попадает сейчас, уже заранее, вот все-таки я собрала какое-то количество ортодонтов вокруг себя, и они присылают на консультацию до начала лечения, и мы теперь стали превентивно оперировать рецессии. Там где однозначно будет ухудшение ситуации, то есть там цель какая? При устранении этой рецессии даже не столько ее закрыть, сколько создать прикрепленную индустрию. Да, да. Изменяем биотип для того, чтобы не усугубить состояние, потому что у меня такая была одна история. Я отпустила молодого человека, так говорю, ну нет, давай мы все потом сделаем. Его пролечили, а когда он пришел, я не знала вообще, что с ним делать, потому что в области вот, нижних центральных лесов рецессии были почти 9 мм. Да, да, да. То есть мы чуть чуть не потеряли вообще эти зубы, мы, конечно, решили эти проблемы но это настолько тяжело потом выкручивать себе вот руки, голову, вообще не понимать, что с этим делать, да, что, конечно, я уже теперь стараюсь всех отсматривать, если я вижу хоть какую-то угрозу, что это будет ухудшать, я делаю до начала. Ну и вот ортодонты вокруг стали очень прислушиваться, и они просто видят, насколько это прогностично благоприятный результат. Единственное, что в взаимодействии с ортодонтом вы должны у него всегда спросить, в какую сторону будут перемещаться корни зубов. Если зубы будут перемещаться вестибулярно, точно надо делать превентивное увеличение толщины. Потому что выход, да, вот в это пространство, он мгновенным вас там облезет просто. Если, например, будет меняться наклон из вестибулярного в положение, или корни будут более, да, широких дугах, при тремах каких-то, да, будут собираться, там наоборот это все уйдет, можно не трогать, можно посмотреть, да, как оно все будет это, двигаться. В любом случае этих пациентов надо все время держать динамики и наблюдать, денег каждые три месяца. Но у меня составлена для них карта, у меня эти все рецессии измеренные, и не только рецессии, толщина тканей, и все, все, все, все, все показатели я их веду вот таким вот образом, как именно с продантологической картой, чтобы смотреть не на глаз, на мой, что ой, стало плохо, а все время отслеживать миллиметрами эту динамику.